Привет, девчонки и мальчишки, а также их родители. В район на Клуа прокатиться не хотите ли? Сейчас мы с вами проедемся до наклуа. Посмотрим рынки там. Какие там рынки и что там есть. Поехали. пересадками, на Клуаеду. или Короче, блядь, полный треш какой-то. Одни ехали, повернули на центральную улицу, на набережную высадили. А с другим доехал до дельфинов, у него тоже он дальше. развернулся, поехал. Сел в другой туп, ехал, ехал, ехал. Остановились, говорят, выходи. Мы дальше не едем. А до поворота мне еще идти километр. километры и сто метров по навигатору. Я, короче, в шоке от такой ситуации, как они сегодня катаются, и вообще, на район Наклуа, ну, во-первых, ехать, дорога узкая, постоянные пробки, блять, для меня полный пиздец, Ты хочешь, не хочешь, начнешь материться просто, ребят, поэтому, ну, кому-то, может быть, и нравится район Наклуа, а отговаривать не буду, кто-то, может быть, брется по пробкам таскаться, ну, и хуй вы знает, короче прохожу мимо мимо какой-то а, зоомагазин в общем так могу сказать потому что вот девочка ощуревает от жары птицы какие-то ну всякие корма рыбки клетки в общем все все давникап он, тайцы, говорит, нельзя снимать. Тоже вот народ. Вот по-другому никак их не назову. Снимать нельзя. что снимать блядь? Секретный объект что ли, блядь? В общем, вот такие вот здесь птицы. А что снимать нельзя, так и непонятно. Короче, всяких, попугайчики маленькие. Голуби, кролики. И, конечно, животные содержатся в ужасных условиях, ребят. Это сейчас еще не жарко. Сегодня дождик, по-моему, прошел в этом районе. У меня так не было на Джамтене, но здесь, скорее всего, прошел и немножко сегодня свежо. А когда жара стоит полная, животные в клетках, вентиляторов практически нету, ничего не обдувает их. В общем, район это просто жопа, а не клува. В общем, ребят, я дошел уже до буфета безлимитного 44,71 Ну, это, по-моему, если я не ошибаюсь Это самый первый uh, буфет, где я был uh, здесь Ну, в Тайла, в Паттайе именно Ну, буфет uh, отличается от Нидзи uh, Меньшим выбором, меньшим количеством посадочных мест Ну, столов Ну, я еще раз говорю я, если вы живете на Джамтиене, там где-нибудь, <coughs> или на Бартамаке, конечно, проще а, в Нидзе приехать, чем ехать сюда. А, ничем особенным он не отличается. Это только единственное, что меньше по выбору. Сейчас иду по Наклуа, свой километр сто. Дойду, потом поверну и пойду на рынок. Покажу там рынок вам, потому что давненько проезжал, решил его поснимать будет жить в этом районе чтобы вы знали где он находится точку на буфет я постараюсь поставить ну и также точку поставлю на рынок пойдемте девчонки и мальчишки кстати ребят это вот новый король вот так вот он выглядит это вот сын умершего короля теперь он в власти что ну кто не знает чтобы знали что это такой потому что старого короля а вот он еще новый король А вот фотография старого короля, который уже Но больше вы встретите в Таиланде вот именно фотографии старого короля Потому что, как говорят, он много сделал для Таиланда И очень сильно почитают, уважают Поэтому чаще будете все-таки встречать вот такие фотографии и картины по всему Таиланду практически. Ну, не практически, а по всему Таиланду. И, кстати, сейчас пошел сезон дурианов. Дурианов или дуриана, как правильно. Это вообще вот какие-то мелкие прям. Прям маленькие-маленькие. Такие, что в руке держит. То есть непри... непривычный вид, потому что обычно они большие. Это сорт, потому что мне человек объяснял, есть такой сорт. А, которые сильно пахнут, которые менее пахнут. Ну пойдемте дальше. И, кстати, девчонки и мальчишки, кто не знает, вот этот вот банк Песикорн, зеленые банкоматы, у них включена функция русского языка. Кто не знает английский язык, можете смело выбрать язык и на русском снять наличку ну, с русских каплями. Без проблем. Остальные банкоматы все работают на английском, на тайском, на китайском. То есть только зеленый банкомат. Uh, у него включена функция uh, русского языка. А вот опять фотография нового короля. Поэтому я говорю, сейчас это везде распространено. Так что идем дальше с вами. Гуляем по Наклуа. Ну, так себе райончик для меня, по крайней мере. Может, кто-то его любит, но я говорю свое мнение. Много заброшенных, ну, не заброшенных, в общем, не работающих а, салонов, я не знаю, там помещения закрыты не в аренду, ни в продажу, ничего не написано. Очень много закрыто. Ну, это все-таки связано, скорее всего, с тем, что сейчас, как говорят, низкий сезон, а, туристов мало. Да, я ехал по Джамтиену, тоже обратил внимание. Да, людей мало на пляже но может быть из за дождика то что дождик сегодня прошел но я как-то не обратил внимания на это уличные торговцы какие-то сладости это какой-то перец фаршированный а пок поп чикин а one please one talmati uh, so, so нет не, one One, One. Сейчас. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем на камеру. В общем, вот такой Первый раз, кстати, вижу перчик такой вот фаршированный. Тайский. Я даже не знаю, острый он, не острый. Сейчас будем пробовать. Окей, окей. Ah. Yes, One, one, one. Pop, pop, pop. Сейчас мы за... А, упаковка то ли 40, то ли 30, я так и не понял. Сейчас мы спросим. Ну, дали мне все равно коробочку. Ну, ну, ну, ну, ван, ладно, пожалуйста, попробую. Так, держи бежи. Попробуем. Спайси? Ребята, я могу сказать похоже В общем, камеру получается меня держать Похоже на наш болгарский перец, фаршированный А, 40 бат такая упаковочка, давай мне Окей, окей, окей, окей, В общем, сейчас я оба. В общем, я все-таки решил себе взять, чтобы вы видели, вот я. Ну, довольно-таки вкусно, ребят. Я говорю, похоже на наш болтарский перец. Так что если где-то увидите. Ну, Пойдемте дальше. Фу, ну что я могу сказать. Я съел перчики. И, по-моему, один какой-то мне достался. А, такой перченый. Поэтому... Смотрите аккуратно, так, это центральная почта у них. И мы сейчас сами а, движемся вот именно по тайскому кварталу, где практически туристов не бывает, здесь вот именно кипит тайская жизнь, тайская тайская, то есть одни тайцы, тайские магазины. Hello. Ну, вот я один фаран завел, Сейчас, может быть, кого-нибудь еще встретим. То есть, вот такие вот улочки. Вот мы с вами гуляем по этим улочкам. В принципе, если вот не брать вот эти вот пробки а, по Наклуа, которые идут, то есть от я сейчас ушел вправо в сторону Сухумвита и двигаюсь вперед. Двигаюсь вперед а, в направление рынка Да, такой перчик немножко поджигает Ну, я не сказал, что прям сильно Но сейчас бы водички глоток Прохладненький вот это хорошо Как вы видите, одни тайцы другом Европейцев практически нету Куча магазинов Всякой бытовой Компрессоры, генераторы есть Газонокосилки, даже мотор на лодку можно взять и вперед вентиляторы. Что-то почтовая машина едет, скорее всего. Да, почтовая. пайцы любят позировать. Любят позировать. И перегородили мне дорогу, придется мне их. Вот, сейфы можно взять на выбор любой вот человеческий рост практически а электронный там в а, ключах, ключ, ключ, которые, я не знаю, там разные можете любой сейф себе подобрать на любой вкус и цвет здесь у нас, походу, индус сидит потому что с чермой не говорю тумбочки Лавочки всякие Также сейфы Все в наличии Но это прям тайская-тайская улица, ребят А, мини-бикси есть Я как-то раз в нем был На почту когда приезжал взял когда этот мини-бикси Аптека есть И вот мы с вами уже Практически подошли к рынку Сейчас пойдем на рынок будем пробовать там Всякие Непонятные штуки что Надо что-нибудь такое Ну, рынок не маленький, ребят Сразу говорю, в принципе И не маленький, и небольшой Заходишь, но ну, это Своеобразно Пойдем мы сразу в центральные ряды Здесь у нас Виноград Яблоки Потом такой, драконий круг, короче, драконь, какие пирожки. Ну, конечно, тут непонятно, что это пицца, не пицца. Выглядит все аппетитно, могу только вот так вот поставить, большой палец. Сейчас пойдем дальше, пока сладкого не хочу. Да, здесь надо, конечно, брать с собой, кто говорит на тайском, чтобы хотя бы понимать что ты ешь такие казаны с куриными лапками потом казан с креветками в общем всего всего всего маракуя дуриан 240 уже 250 то есть уже расфасованные